Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера. И в этом видео мы рассмотрим, какая отделка стены может быть за кроватью. Можно поклеить акцентные обои или скомбинировать два вида обоев. Акцентные обои можно поклеить по центру. А можно полосками со смещением. Стена будет смотреться более выразительно, если обои разделить молдингами из металла или полиуретана. Также можно разделить пластиковыми самоклеящимися полосками. Мы совсем недавно их нашли на AliExpress. На вид они как металлические молдинги. Если молдинги из металла или полиуретана нужно клеить до поклейки обоев, то такие молдинги можно клеить прямо на обои. Это можно сделать самостоятельно, без помощи строителей. Такие молдинги можно заказать на AliExpress, ссылку на них я оставлю внизу. Фрески или фотообои. Они плотнее, чем обычные обои. У них объемные и интересные фактуры. Можно выбрать варианты с трещинами, патиной, под штукатурку. Здесь есть готовые изображения, которые предлагают нам производители. И кстати, его можно отмасштабировать под наш размер, изменить какие-то элементы на рисунке, поменять оттенки и цвета. Или вообще напечатать понравившиеся нам изображение с какого-нибудь сайта с картинками, например, шутер стока. Здесь главное, чтобы картинка была в хорошем качестве. Мои заказчики чаще всего выбирают перья, пальмовые ветви, природу и абстракцию. Мне нравится, что такого рода пано могут довольно правдоподобно смоделировать мрамор или слэп какого-нибудь камня. Рейки. Они еще долго не выйдут из моды. Рейки под дерево напоминают о природе. Цветные и крашеные рейки придают стене рельеф. Можно использовать рейки с подсветками. Также с помощью рейк или, например, молдингов из полиуретана на стене можно сделать геометрическую композицию. Мягкие панели. Это не только очень красиво, это еще и дополнительная звука и теплоизоляция. Очень красиво смотрятся варианты с зеркалами и с металлическими молдингами. Мягкие панели могут быть различной конфигурации. В некоторых случаях они могут заменить изголовье кровати. Кто-то может сказать, что это дополнительный пылесборник, но если так подумать, раньше и ковры на стенах висели. Если в семье есть аллергики, выбирайте гипоаллергенную ткань. Натуральный шпон, ЛДСП или МДФ панели. Панели с натуральным шпоном, конечно, смотрятся очень шикарно. Но это и не бюджетный вариант. Как альтернативу можно рассмотреть панели из ЛДСП. Это могут быть большие панели, имитирующие текстуру натурального дерева. Хорошо смотрятся с металлическими молдингами и подсветками. Панели из МДФ. Они меньшего масштаба, могут быть рельефными. Штукатурка. Стена со штукатуркой, с красивыми широкими мазками, смотрится очень эффектно. Особенно, если ее подсветить. Большой плюс штукатурки в разнообразии текстур. Мы можем регулировать ширину мазков, рельеф, а также имитировать различные материалы, например, бетон. Покраска и молдинги. Такой вариант больше подходит для интерьеров в современной классике. Можно более стандартно расклеить молдинги. А можно покреативить, сделать асимметрию и интересно покрасить. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики. Всем удачных ремонтов и до встречи в следующих видео. Всем пока!